И всем привет, банжур, hello, вы на канале Ярикислав, Кислов, и сегодня я опять буду собирать свои любимые кололомки. И на этот раз это будет, внимание, пирамидка. Да, сегодня это будет пирамидка, в прошлый раз я уже собирал кубик Рубика 2х2, 2. если не видели, можете посмотреть вот здесь вот по подсказке. Это было несложно и весело. Сегодня я планирую повторить это нож с пирамидкой. И я сделаю это не 15, а 16 раз. А все потому, что пирамидка имеет 4 угла. И 4 стороны. А 4 на 4 будет 16. Ты плюс это на один больше. А значит я развиваюсь, значит мой контент все круче. Все, ставь лайки. В общем, погнали. Я снова открываю мой таймер. Вот здесь уже остались результаты с прошлого раза. И выбираю режим пираминкс. Вот, пожалуйста, пирамидка. И сейчас по скрамблу буду путать. И опять же такие скрамблы я буду писать вот здесь, вот, чтобы если что, вы смогли собирать со мной, и вас соревноваться, возможно, у вас получится собрать быстрее, чем у меня. Я собираю где-то за 11-15 секунд. Ну, бывает лучше, бывает лучше, соответственно. Путать, конечно же, нужно желтой сторону вниз и зеленый на себя. Сейчас я это буду делать. Получилось ее запутать. Сейчас я ее немного осмотрю. Ну да, в принципе, мне этого уже достаточно. И насчет 3 начинаю сборку. Раз, два, три. Опа, погнали. Так, ставим уголочки. Затем ребра. Так, ну, первый раз я еще не тренировался. Возможно, не лучше. А, нет, все очень замечательно. Ой, блин, я не вовремя остановил таймер, но у меня было где-то 12-13 секунд, но остановил на 14. Ну, это тоже, в принципе, неплохой результат. Вот так я легко справился с первой. И сейчас уже буду делать вторую. Вот так вот я запутал второй раз. Уже здесь видно то, что один уголок совпадает, и это не может не радовать. Поэтому на счет 3 мы ну, сейчас положим. Раз, два, три. В этот раз постараюсь опустить волну, Погнали. Так, поднимаем центры, Ставим уголки. В этот раз всего лишь два. Делаем пиф пафы. Ага. О, и красивые у нас получилось эм, PLL. То есть установка верхних углов. Так, ставим. Ой, блин. Но в этот раз не совсем удачно, 18 секунд я делаю это медленно, потому что я особо не тренируюсь, да и в общем-то не спешусь, не спешу. Но это только первые попытки, напомню, у меня их еще 14. И сейчас буду собирать третий раз. слов Я приступаю к сборке третьего раза Надеюсь здесь я уже сделаю нормальное время так. которое уже пошло И немного отвлекся Так, уже неплохо Делаем вот так, вот так. И опять та же самая ситуация Постараюсь решить ее быстрее И да, у меня получилось ее решить Но я опять что-то затупил Ну короче, 13 секунд это нормально Что же у меня, моя пирамидка бедная падает Как бы ее не сломать вот, все очень хорошо. Приступаем к звездному раду. м mm м -hmm. к сожалению, не сразу реагирует, но ну, 15 секунд нормально. Буду путать еще раз. Сейчас я буду приступать к восьмой, то есть средней попытке. Вот кубик. я его соберу, делаю вот таким образом. Погнали. Секунд, ну практически 13 это уже рекорд этой сессии ну один уголок не могу довернулся но это простительно. и я надеюсь то, что я сделал хотя бы одну попытку меньше 10 секунд ну половина попыток моих уже прошла надеюсь вторая будет не хуже сейчас мы это и узнаем выступаем в девятой попытке 16 секунд mm -hmm. а сейчас будет 10 юбилейная сборка Так, а -а -а. Последнее было быстро, но это все же дало результат 17 секунд, а это не хороший результат. Но я все-таки надеюсь, что я сделаю быструю, хорошую сборку. Барабанные палочки, ибо 11. Вот, сейчас буду делать 11 сборку, поэтому я путаю голову следующим образом. Раз, два, да. ну это хотя бы рекорд один с половиной секунд под конец повезло но на середине сборки я как-то запутался и поэтому это не спасло меня но один секунд это хорошо и снова ее путаю Это сборка, да, и нехорошие результаты. Легкий PLL дал мне замечательные 12 с лишним секунд. Я уже начинаю улучшать свои результаты, а тем временем осталось 4 сборки. 4. Я буду путать кубик, пирамидку, но собирать её я буду по необычному, и вы увидите, как это будет. Да. Вот так вот, и собирать я ее буду вверх головой, потому что мне нужно, видимо, чтобы крочка мозгу подоспела, и сделать а -а -а. хорошую сборку. Интересно, как у меня получится эта сборка в таких необычных условиях. Я постараюсь. Так, нажимаю на экран и начинаю собирать. Так, ⁇ -мо ⁇ как-то необычно. Блин, у меня движение. Так, вот так. Ну, видимо, нет. Это не помогло. Так, сделаю все. Ну, 18 секунд. Всего лишь три сборки. Вот, Надеюсь, они будут хорошими. Поэтому я путаю кубик. Вот то есть пирамидку я все путаюсь. Вот так получилось ее запутать, и сейчас буду собирать. Уже неплохое, но уголки, то есть ребра все стоят не на своих местах, поэтому их придется поднимать. А еще лишнее движение, лишнее время и не очень хороший результат. Ну Сделал, получилась сборка за 9 с лишним секунд. И это наконец-то хороший мой результат. Он получился только на 15 сборку. Вот, Если бы у меня было всего 15 сборок, это бы меня спасло. Но у меня есть еще одна, можно сказать, бонусная. Потому что повторюсь, 4 уголка, 4 стороны, 16 сборок. Все очень круто. И делаю свою последнюю сборку. В принципе, не важно, какая она будет, но пусть она будет хорошей, опять же, таки Так, я уже... Поворачиваем. Тут... -то. Тут -то. Так, так. Ага, давай, давай. И отлично, 12,5 секунд. Все очень хорошо, все очень круто. Я уже совершил все свои попытки. И сейчас я буду подводить итоги говорить, какое у меня среднее время. Совершаю 16 попыток. Среднее мое время составило 14,9 в общем, 9 десятых примерно секунд. Лучшая сборка моя составила целых две десятых секунды. Ну и самое худшее. Да, сборки у меня в этот раз не заходили больше, чем за 18 секунд. Самое худшее из них составляет 18 647 тысячных. Вот. И это, конечно, плохо, но это еще не самые худшие результаты. Хотя бы за 20 секунд мы не заходили. Вот. Такие дела я старался собирать. Возможно, в будущем еще будет... Эм... Сборка 3 на 3 и, возможно, даже зеркального кубика, они уже наверное, гораздо сложнее и могут занять дольше времени, возможно, я сделаю меньше попыток. Вот, ну посмотрим. Ждите новых роликов, поскольку я, если вы не заметили в новой локации, здесь очень много нового, крутого. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. До вас снова. Пока!